Здравствуйте! С сегодняшнего дня я начинаю цикл небольших видео, которые смогут лучше понять китайскую метафизику. Для того, чтобы в ней разобраться, вам нужно в любом калькуляторе, онлайн-калькуляторе ба-дзи, вы прям так в интернете и набирайте онлайн-калькулятор ба-дзи. Зайти на любой сайт и построить свою карту. Там вам нужно будет указать год рождения, месяц рождения, день рождения и, если знаете, еще час рождения. Одна из основных точек, которая используется для того, чтобы проанализировать вашу карту судьбы и те события, которые будут с вами происходить, это день вашего рождения. Вам откроется такого вида карта. Будет 8 иероглифов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Почему называется Бадзе? Фактический перевод 8 иероглифов. Но сегодня мы поговорим о личном элементе, именно о дне рождения. От него очень многое стартует в анализе. Если у вас личный элемент дерева Ян, именно сегодня мы о нем и поговорим. И давайте посмотрим на этот иероглиф, его легко запомнить. Он действительно похож на деревце. Люди деревоян, они очень методичные, ответственные. Чаще всего это новаторы, творческие люди, и зачастую вы можете их видеть среди тех, кто пишет книги либо занимается ими, ну, например, занимается печатью книг. Эти Люди способны шаг за шагом достигать необходимой цели, ту, которую они выстроили. Любят держать все под контролем, решительные, настойчивые. Но там, где надо, они, в принципе, способны проявлять терпение для достижения своей цели. Очень упрямые. Если вы представите воочию вот это вот дерево, да, ну вообще любое какое-то дерево, то мы прекрасно понимаем, что у него есть ствол, у него есть крона, и его сдвинуть с места ну, нереально. То есть, если что-то человек, дерево, Ян захотел, разубедить его в этом будет очень-очень сложно. Чаще всего они достаточно упорно. Трудятся. Итак, мы выделяем четыре основных черты. Это методичность, упрямство. Они целеустремленные, и им важна репутация. Ну, давайте посмотрим отрицательные черты. Опять-таки, у нас есть дерево. Ствол дерева. У нас есть крона. И когда какие-то события, да, то есть ветер, это событие, ну, оно чуть-чуть отклоняется. Но когда очень-очень сильные события, оно может разломиться. То есть это очень стойкие люди, но если происходят какие-то серьезные травмы психологические, то человек буквально может сломаться. За счет этого они менее гибкие, чем дерево инь. О нем мы поговорим в следующем видео. И бывает так, что излишне принципиальные, что может им мешать в жизни. Также страдают либо они, либо окружающие от их бескомпромиссности. И им, им немножечко сложновато адаптироваться. Итак, мы выделили две черты отрицательные основные. Это не гибкость и бескомпромиссность. А Если вы вдруг дерево Ян и вы видите, что это на вас не очень похоже, мы не забываем, что есть еще вот здесь иероглифы, которые на вас влияют. Также у нас есть периоды, которые приходят и влияют на всю вашу карту, и в том числе и на ваш личный элемент. Его еще и называют дневную доминанту, тоже можете такое встретить. И бывают еще трансформационные карты, когда в них личный элемент меняется. Это редкие карты, но тем не менее они существуют. Поэтому не стоит сразу отвергать, если вы видите, что что-то не подходит. Возможно у вас именно какая-то трансформация в карте происходит. Если вам что-то непонятно, либо нужна какая-то дополнительная информация, пожалуйста, пишите в комментариях. И возможно я досниму дополнительное видео, которое вам необходимо для лучшего понимания этой системы. А я с вами прощаюсь и буду ждать от вас лайков этому видео.